Всем бодрого утра, меня зовут Елена Цыганок, агентство «Горячий путё» турбанжо в Киеве и Белой Церкви. Сегодня начало дня было немного дождливой, потому многие плыли на работу по своим делам, и я поэтому предлагаю плыть в нужном направлении, а это офис агентства горящих путевок турбанжур а оттуда, как говорится, моментально в море. И мой фит сегодня будет, это три предложения на три моря. Первое, я предлагаю поплавать вам среди, на Средиземном море в Турции. Это отель Queen's Park Unique. Вылет 8 мая, по 290 долларов человека на ультра все включено. Получила утром самые последние новости оттуда, на улице 28, вода 21 градус, ну и, конечно, к 8 мая она еще прогреется. Дальше второе мое предложение для любителей Красного моря. Очень много информации с фестиваля Турдом в отелях Sunrise Arabian и Rixos потому для всех слушателей решила подготовить цены по этим отелям, так как наверняка многие захотели их уже посетить. Первое предложение это по отелю Sunrise Arabian. Можно вылететь 15 мая по стоимости 700 долларов человека и почувствовать на себе все эти прелести данного отеля. Скажу, сама в нем была два раза и с удовольствием бы еще раз туда поехала. Что касательно отеля Rixos Seagate, можно вылететь туда 10 мая и, конечно же, почувствовать все преимущества отеля Rixos, так как отель открыт всего меньше, чем год назад. Вот, и, конечно же, все преимущества Риксиса там ощутимы. По стоимости это будет 1010 долларов с человека. И третье мое предложение – это на Мертвое море. Для тех, кто любит не только поплавать, да, а и здоровиться. Вот, это отель Rambo, -Ram вылет 14 мая на 7 ночей завтраками, по стоимости 553 долларов. И до плавания, хорошего дня, приглашаем в офис агентства горящих путев в Турканжур. Отдыхайте с огромным удовольствием. Спасибо большое, Елена. Я надеюсь, вам, дорогие зрители, эти предложения окажутся полезными. Сию секунду. Вы в офисе Турбанжура или в любом другом из офисов, сидя из горячих путевок, начнете э, заказывать и бронировать свое путешествие мечты, свой пакетный тур мечты, если уж быть совершенно откровенным. Уже, как мы выяснили, путешествие это что-то нечто другое, это только в один конец.